Дорогие друзья! Здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Рада вас пригласить на долгожданный курс Фэншуй плюс Бадзи. Я знаю, что многие мои подписчики интересуются, уже даже профессионально интересуются не только астрологией, но и Фэншуй. И как же эти знания соединить вместе? Вот для этого как раз и нужен курс Фэншуй плюс Бадзи, на котором я рассказываю, как наше помещение, относительно нашей астрологической карты, влияет на, наш, на нас. Я не просто рассказываю, а даю именно методики, каким образом вы можете исправить ту или иную ситуацию, которая сложилась у вас в жизни, или сложилась в вашей астрологической карте, вы это видите, что что-то вам мешает достичь цели, или... Может быть, ничто, ничего не мешает, но и ничего не помогает. Так вот, с помощью ее фэн-шуй, через вашу астрологическую карту, мы можем делать абсолютно волшебные вещи. Хочу рассказать маленький, маленький пример. Девушка с астрологической карты, в... посмотрела ее астрологическую карту. У нее... Она Янский металл, ее элемент личности Янский металл. И она живет в хорошем периоде жизни для себя, но проблема, прям глобальная проблема, не может выйти замуж. Вроде бы есть молодые люди, обращают на нее внимание, завязываются какие-то отношения, начинают встречаться, и они всем испаряются. Смотрим ее фэншит. Фэншит, в принципе, тоже прекрасный и хороший. Есть только одна маленькая деталь в ее доме. Ну, даже не маленькая большая деталь это большая картина с изображением моря там какие-то облака были дождь был и вся эта прекрасная картина висела у нее в секторе лошади что такое лошадь для людей ген лошадь вы помните что это индский огонь да внутри вернее внутри лошади дин индский огонь Инский огонь это то что помогает железу янскому металлу, приобретать новую форму, становиться каким-то новым продуктом, становиться чем-то нужным, полезным для людей. Поэтому лошадь является полезным божеством для людей ген Так вот, помимо того, что это полезное божество, как мы с вами понимаем, это еще и муж, это еще и сектор мужа был для девушки. И вот представьте, сектор огня – Нужного, важного, очень важного элемента ее карты, ее астрологической карты. И в ней висит большая картина. Да, это на символическом уровне, но тем не менее, картина с такой большой водой. Конечно же, огонь справиться с такой водой не может. И этот сектор у нее не просто ей не помогал, а может быть даже работал против нее, против ее мечты выйти замуж. Одно лишь маленькое действие – просто нужно взять картину и перевесить ее в другой сектор, который будет помогать ей в дальнейшем в ее жизни. Но явно не в этом месте и не в этом секторе ее жилья. Вот таких примеров я вам покажу расскажу очень много. Приходите на открытые встречи, где я с вами поделюсь методиками, как сделать что нужно сделать у нас дома, чтобы стать привлекательной для противоположного пола. И второй пример мы с вами разберем, расскажу тоже такую небольшую методику, но тем не менее работающую, как посмотреть, насколько поддерживает комната ребенка, детская комната ребенка, именно конкретного ребенка с конкретной астрологической картой. Я думаю, что вы найдете для себя много интересного, нужного материала, нужной информации, которую будете применять в жизни. Итак, жду вас на открытых вебинарах курса «Фэншуй плюс Бадзи». С вами была Пугачева Наталья.